Всем привет! Вы на канале НБФитнес и с вами я, бог Наталья. Продолжаем тренироваться дома и предлагаю сегодня заняться пилатесом. Ставим ноги на ширине тазобедренных суставов, разворачиваем плечи, делаем глубокий вдох через нос, набираем полную грудную клетку, живот слегка подтягиваем себя, как будто бы хотим застегнуть ширинку на штанах, вытягиваем позвоночник в одну прямую линию и на выдох расслабились. Снова делаем глубокий-глубокий вдох, потянулись головой до потолка на выдох расслабились и снова делаем глубокий глубокий вдох потянулись головой вверх и на выдох расслабились хорошо, добавляем руки, делаем глубокий вдох набираем полную грудную клетку потянулись головой руками на выдох расслабились снова делаем глубокий глубокий вдох Приподнимаем позвонок от позвонка, вытягиваемся вверх, на выдох, расслабились. И еще раз делаем глубокий вдох, вытягиваемся вверх, на выдох, расслабились. Хорошо, за последним разом оставляем руки вверху. Тянемся руками, плечами, лопатками вверх, голову втягиваем себя, затем отталкиваем плечи, лопатки вниз, головой тянемся вверх. Снова руки, плечи, лопатки вверх, голову в себе. Оттолкнули лопатки вниз головой. Потянули позвоночник. И снова руки, плечи, лопатки вверх, голову в себе. И оттолкнули лопатки вниз, головой. Тянемся до потолка. Разводим руки в стороны. Делая глубокий вдох. Вытягиваем руки из плечевых суставов. На выдох. Собрали лопатки. Снова вдох, потянулись в разные стороны. Собрали лопатки, выдох. И снова вдох. И собрали лопатки, выдох Переводим руки вперед Делая глубокий вдох Тянемся руками вперед, центром спины назад На выдох Собираем лопатки Снова потянулись, сделали глубокий-глубокий вдох Набираем полные легкие На выдох Собрали лопатки И снова делаем глубокий-глубокий вдох и на выдох собрали лопатки. Опускаем руки, плечи по кругу назад. Делая глубокий вдох, вытягиваемся вверх, приподнимаемся на пальцы. На выдох опускаем одну пятку, вдох. На выдох вторую пятку, вдох. Снова выдох, вдох. Выдох Хорошо Поднимаем согнутую ногу Руки опускаем перед собой Отводим колено в стороны Руки тоже разводим в стороны На вдох возвращаем обратно Хорошо Еще Также руки параллельно полу Живот подтянут Головой тянемся до потолка Отлично Выравниваем ногу На выдох отводим в сторону Вдох Снова выдох, вдох, еще выдох, вдох, снова выдох, вдох. Хорошо, согнули ногу, опускаем на пол и все сначала. На вдох поднимаемся вверх, на выдох опускаем пятку. Снова вдох, опускаем, выдох, потянулись до потолка, вдох, выдох, снова вдох выдох, левую ногу поднимаем, руки перед грудью, разводим в стороны, возвращаем обратно, в сторону, возвращаем обратно, таз удерживаем на месте, возвращаем обратно и снова в сторону, отлично, выравниваем ногу, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох вдох выдох, вдох согнули ногу, поставили на пол и снова делая глубокий вдох вытягиваемся вверх, на выдох опустились оставаясь в этом же положении делаем глубокий вдох, тянемся вверх на выдох с усилием отталкиваем руки, плечи, лопатки вниз назад, головой, тянем позвоночник вперед снова вдох и с усилием отталкиваем выдох Снова вытягиваемся, вдох руками вверх. И на выдох с усилием отталкиваем плечи, лопатки, локти назад, вниз. Снова вдох, отталкиваем вниз, выдох. И снова потянулись, вдох. И вытягиваемся головой до потолка выдох, Хорошо. Руки выводим в потолок. Делаем глубокий-глубокий вдох. наклоняемся в сторону. И на выдох подъем вверх. Снова глубокий-глубокий вдох, вдох, вдох. И вверх, выдох. Именно вытягиваясь через верх, делаем вдох. Подъем, выдох. И снова вытягиваясь через верх, вдох и подъем выдох переносим вес тела на одну ногу медленно наклоняем корпус в одну сторону ногу поднимаем другую стоим раз стоим два три четыре Потянулись головой руками вперед, ногой назад четыре три два опускаем на пол переносим вес тела на противоположную и снова наклон стоим раз, стоим два три четыре вытягиваемся головой руками вперед, ногой назад четыре три Два, один. Хорошо. Делаем глубокий вдох. И опускаем руки. Выдох. Хорошо. Для следующего упражнения разворачиваемся. Лицо. Коврик. Делаем глубокий вдох через нос. Набираем полную грудную клетку, вытягиваемся вверх. На выдох. Руки. За спиной, захватываем себя за заднюю поверхность бедер, живот подтянут, с прямой спиной, даже с легким прогибом поясницы, начинаем наклоняться вниз, скользим руками по ногам, делаем наклон вниз, 4, 3, 2, 1. Один. В самой нижней точке расслабились и медленно округленной спиной начинаем подниматься вверх. Постепенно выравниваем спину. Последний. Поднимаем голову. И снова делаем глубокий-глубокий вдох. Приподнимаем позвонок от позвонка, вытягиваемся вверх. Снова на выдох. Захватываем себя за заднюю поверхность бедер с прогибом. Начинаем наклоняться вперед. Прижимаемся к животу. грудью. И наклон четыре. Плотнее 3, 2, 1 расслабились. И снова медленно, округленной спиной. Начинаем подниматься вверх, постепенно выравниваем спину. Последний поднимаем голову. И еще только один раз делаем глубокий-глубокий вдох. Вытягиваемся вверх, на выдох. Снова захватываем себя за заднюю поверхность бутер и прогиба втягивая живот. Наклоняемся вниз, прижимаемся к ногам и делаем наклон 4, 3, 2, 1. Хорошо, медленно, округленной спиной. Поднимаемся вверх, постепенно выравниваем спину. И последний поднимаем голову, хорошо, ставим ноги чуть шире на ширине тазобедренных суставов делаем глубокий вдох через нос набираем полную грудную клетку вытягиваемся вверх, теперь в обратном направлении, начинаем опускать голову на голову две руки слегка приподнимая каждый позвонок через верх, начинаем наклонять его вперед закручиваемся затем выравниваем руки ставим ладони на пол делаем наклон, раз, наклон, два Четыре. Проходим руками вперед. Таз опускаем чуть ниже, чем плечи. Ставим колени на пол. И отжимаемся вниз. И подъем вверх. Хорошо. Выравниваем ноги. Снова подходим назад. Наклон. И медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Снова выравниваемся. Еще раз делаем глубокий вдох. Приподнимаем позвонок, от позвонка вытягиваемся вверх. На выдох опускаем только голову. На голову две руки. Через верх приподнимая каждый позвонок, закручиваемся. Локтями тянемся к тазу. Затем выравниваем руки. Наклон вниз. Поглубже. Хорошо и медленно проходим руками вперед кому мало нагрузки могут остаться на прямых ногах отжаться именно на прямых ногах и снова возвращаемся обратно прошу наклон и медленно расслабились округленной спиной начинаем подниматься вверх постепенно выравниваем спину последний поднимаем голову. И последний раз делаем глубокий, глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку, вытягиваемся, на выдох опускаем голову, две руки сверху, через верх, приподнимая каждый позвонок, закручиваемся, локтями тянемся к тазу, а затем выравниваем руки, наклон вниз, вниз, Вниз. Проходим руками вперед. Каждый выполняет свой вариант. Кто-то сгибает колени, кто-то на прямых ногах. Отжимается и снова. Возвращаемся обратно, наклон вниз, вниз. И медленно округленной спиной. Поднимаемся вверх хорошо делая глубокий вдох набираем полную грудную клетку Но выдох снова опускаем только голову две руки сверху через верх обязательно не прижимая подбородок начинаем наклоняться вперед закручиваемся затем выравниваем руки ставим на пол наклон вниз вниз вниз, не отрывая пяток проходим руками вперед идем до тех пор, пока пятки можете удерживать на полу ноги собираем чуть ближе поднимаемся, вдох и ставим одну пятку выдох, вдох вторую пятку, выдох еще вдох пятка, выдох снова вдох выдох, еще вдох выдох и последний раз, вдох Выдох хорошо. Двумя вниз и подъем вверх. Снова вниз и подъем вверх. Снова вниз, подъем вверх. За последним разом поставили пятки три раза. Копчик отталкиваем назад раз, толчок 2 три. Вернулись вперед раз, два, три. Вернулись вперед раз, два. На три отталкиваем копчик, удерживаем положение четыре, три. 2, 1. Проходим руками вперед. И опускаемся на локти. Ноги чуть шире, на ширине тазобедренных суставов. Удерживаем положение 4. Дышим 3. Удерживаем 2. один. Хорошо. Проворачивая корпус, выводим одну руку в потолок. Делая глубокий вдох, потянулись за рукой вперед на выдох, рука в потолок и разворачиваемся обратно, делаем то же самое с другой разворот, выводим руку в потолок на вдох потянулись за рукой вперед выдох и разворачиваемся обратно, хорошо, теперь работают ноги, поднимаем одну, стоим, раз, стоим два, головой тянемся вперед ногой назад, два, три Четыре. Опускаем. Поднимаем вторую. Снова вытягиваемся в разные стороны. Четыре. Три. Два. Один. Опустили. Хорошо. И еще один подход. Разворачиваемся. Выводим руку в потолок. На вдох. Потянулись за рукой. Вверх. И разворачиваемся лицом коврику. И снова. Разворот. Делаем глубокий-глубокий вдох. Потолок, выдох. И разворачиваемся. Лицом к коврику стоим. Хорошо. Поднимаем одну ногу. Вытягиваемся. Головой вперед, ногой назад. Четыре. Три. Два. Один. Опускаем. И то же самое. со второй вытягиваемся. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Опускаем. Стоим на двух. Согнули ноги, сели на пятки, расслабились, руки вдоль корпуса назад, голова на бок, разгрузили поясницу, расслабились, лежим 4, 3, 2, 1. Хорошо, разворачиваем голову и медленно, округленной спиной, поднимаемся вверх и полностью выравниваемся. Для следующего упражнения разворачиваемся лицом камню. Положение на одном колене руку ставим в упор. Второй. Делаем глубокий-глубокий вдох. Потянулись за рукой, на выдох. Расслабили руку, снова глубокий вдох, потянулись, выдох. Набираем полную грудную клетку, живот втянули, выдох. И снова делаем глубокий вдох, потянулись за рукой, выдох. Хорошо. Поднимаем опорную, удерживаем по одной диагонали рука, корпус, нога. Делая глубокий вдох, тянемся двумя руками, на выдох опускаем, снова глубокий вдох и опустили, выдох, снова потянулись, вдох, выдох, и еще вдох, выдох, на вдох вытягиваемся, головой руками в одну сторону, ногой в другую раз, держим два, живот потянут три, четыре, еще больше потянулись, четыре, Три, два, один. Опускаем руку и еще один подход. Вдох. Опустили. Выдох. Снова вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Снова потянулись. Вдох. Выдох. За последним разом тянемся головой, руками в одну сторону, ногой в другую раз. Держим. Два, три, четыре. Еще больше вытягиваемся. Четыре. Три, два, один. Опускаем руку. Поднимаем ногу. Выдох. Вдох. Восемь раз, выдох. Вдох. Еще выдох. Вдох. Живот втягиваем в себя. Хорошо, еще четыре раза. Головой тянемся в одну сторону. Ногу вытягиваем в другую. Еще выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И по три раза. Раз, два, три. Живот втягиваем. Раз. Два. Три. Нога напряжена. Раз. Два. Три. И последний. Раз. Два, три. И снова на каждый счет. Выдох. Выдох. Головой в одну сторону, ногой в другую. Выдох. Выдох. Еще четыре. Три. Живот втягиваем. Два ногой тянемся вперед. Один. И по три. Раз, два, три. Опустили. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. Три. Хорошо. Ложимся полностью на один бок. Руку согнули. Вторую за голову сверху. Стопы развернуты. Пятки вместе. Пальцы врозь. На выдох напряженную ногу сгибая в коленном суставе. Подтягиваем как можно плотнее повыше к себе. И пяткой опускаем вниз. Снова Согнутую ногу коленом выворотно в потолок, выдох. И пяткой опускаем вдох. Снова коленом в потолок. Выдох. И пяткой опустили вдох. Снова коленом в потолок. Выдох и пяткой, опускаем, вдох, собираем стопы вместе, направляем пальцы вперед, удерживая четко равновесие на боку, подаем одну ногу вперед пяткой, выдох, и назад, вдох, вперед, выдох, назад, вдох, корпус вперед-назад, не заваливаем, выдох, назад, вдох, еще выдох, Назад, вдох. Хорошо. Собираем пятки вместе носки. Брось. Еще один подход. Напряженную ногу. Подтягиваем. Выводим в потолок. И пяткой опускаем вниз. Снова на выдох. Колено именно выворотно разрабатывает тазобедренный сустав. И еще к себе. Выдох. Опускаем пяткой. Вдох. И снова коленом вверх, выдох И пяткой опускаем, вдох Хорошо удерживая равновесие, подаем вперед Носком назад Вперед, выдох Назад, вдох Выдох Вдох И снова выдох В исходное положение, рука сверху Голову опускаем на выдох подтягиваем нижнюю ногу. На вдох опустили. Восемь раз. Хорошо. Еще. Совсем немного. Четыре. Три. Два. Один. Собираем две ноги вместе. Опускаем вдох и вверх. Выдох. Вдох и вверх. Выдох. Выдох. Еще четыре. Три. 2, 3. Удерживаем, раздержим. Два, три, четыре. Чуть выше. Четыре. Три. Два. Опускаем. Поставили руку в упор перед собой. Разворачиваем кверху ладонью, нижнюю руку. На выдох. Поднимаем и верхнюю часть корпуса, и ноги. На вдох. Опустились. Вверх, вдох. Опустились. Вдох. Вдох. Опустились. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, еще четыре, три, два, один, потянулись головой рукой вперед, ногами назад, раз, держим, два, три, четыре, вытягиваемся, четыре, три, два, опустились, и еще один подход, восемь, Шесть, пять, еще 4, три, 2, один. Удерживаем раз, держим два, три, четыре, еще 4, три, два, один. Хорошо. Ставим локоть в упор, делая глубокий вдох потянулись за рукой на выдох, расслабились делаем глубокий глубокий вдох опустились, выдох и снова глубокий вдох и опустились выдох на вдох, рука направлена на потолок, удерживая таз на месте прокручиваем корпус, выдох, вверх вдох, следим таз удерживаем на месте, выдох вдох еще выдох. Вдох. И последний раз выдох. Вдох. Опускаем руку, опускаемся, складываем ноги чуть ближе к себе. Опорная рука прямая. На выдох. Выталкиваем таз вверх. На вдох. Опустились. Снова. Выдох. И опустились. Вдох. Снова выдох опустились вдох и еще выдох опустились вдох за последним разом на выдох выталкиваем таз вверх выводим руку в потолок стоим раз стоим два три четыре еще четыре три два один. складываем ноги перед собой делаем глубокий вдох опорную руку поднимаем вытягиваемся приподнимаем позвонок от позвонка и через верх наклон раз, наклон 2 3 4 остались внизу потянулись 4 три, два, один. хорошо для следующего упражнения разворачиваемся на второе колено выводим ногу в сторону и снова делаем глубокий вдох, опустили руку, выдох. Снова вдох, опустили выдох, и еще вдох, опустили выдох. Хорошо, поднимаем опорную руку, удерживаем рука-корпус-нога по одной диагонали. Делаем глубокий вдох, опустили выдох. Снова вдох, потянулись, выдох, еще вдох. Выдох, снова тянемся вдох. Выдох, за последним разом. Двумя руками головой тянемся вперед, ногой назад. Раз, живут в себя два, держим три, четыре, еще больше вытягиваемся. Четыре, три, два. Опустили еще один подход. Четыре, вытягиваемся. Три, еще два. Один. И снова подтянулись головой руками вперед. Ногой назад. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три, два, один. Хорошо. Опускаемся. Поднимаем ногу, вытягивая за запедленного сустава. Выдох. Опустили. Вдох. Помним. Восемь раз. Хорошо. Еще выдох. Вдох. Осталось четыре. Живот втягиваем. Три. Ногой тянемся в одну сторону, головой в другую. Два один и по три раз два три опустили раз два три опустили раз два три последний раз два три и снова на каждый восемь семь по три раза хорошо опускаемся вниз ложимся полностью на один бок согнули руку вторая согнута сверху пятки вместе носки брось на выдох выворотно коленом в потолок выводим ногу и пяткой опускаем вниз поднимаем вверх выдох и пяткой опустили вдох еще два раза выдох пяткой вдох живот подтянут нога напряжена и еще выдох и пяткой опустили вдох собрали стопы вместе на выдох подаем пяткой вперед на вдох назад удерживая равновесие выдох назад вдох корпус вперед назад не заваливаем выдох вдох и еще выдох вдох в исходное положение развернули стопы еще один подход на выдох напряженную ногу четко колено в потолок и пяткой опускаем вниз снова в потолок выдох пяткой опустили вдох снова в потолок выдох пяткой опустили вдох и еще в потолок выдох и пятка опустили вдох собрали стопы направили пальцы ног вперед удерживая равновесие подаем ногу вперед на вдох назад вперед выдох назад вдох и еще Собираем ноги вместе. Ложимся полностью. Расслабили мышцы шеи. Одна нога остается на весу. На выдох собираем две ноги вместе. Выдох. Еще вверх. Вверх. Еще четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Собираем ноги вместе. Опускаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох выдох, вдох, выдох еще четыре, удерживаем, раз, держим, два, живот подтянут, три, четыре, ноги чуть выше, четыре, три, два, один. хорошо, опускаем ноги, поставили руку в упор перед собой, вторую разворачиваем ладонью кверху, на выдох поднимем вверх, на вдох опустились, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще четыре. Хорошо. Остаемся вверху. Удерживаем положение. Раз. Головой рукой тянемся вперед. Два. Дышим. Три. Четыре. Еще удерживаем. Четыре. Три. Два. Опустились. Еще один подход. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Еще четыре. Три. Два. Один. Остаемся, удерживаем. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Четыре. Два. Один. Хорошо. Поставили локоть в упор. Хорошо. Плечевой сустав вставляем на место. Не провисаем. На рюкке. делая глубокий вдох. Потянулись за рукой. На выдох. Расслабились. Снова глубокий глубокий вдох. Набираем полную углу. Вытягиваемся за рукой. Выдох. Снова глубокий вдох. Опустились. Выдох. И снова вдох. Опустились, выдох. За последним разом. Рука направлена в потолок. Удерживая таз на месте. Втягивая живот, прокручиваем корпус, выдох. И потолок вдох. Выдох. Вдох. Еще два раза. сами. Складываем ноги чуть ближе. Опорную. Выравниваем. На выдох. Выталкивая себя. Выравниваем ноги. На вдох. Опускаемся на пол. Снова вверх. Выдох. И опустились. Вдох. Снова. Выдох. Опустились. Вдох. И на выдох. Опустились. Вдох. Хорошо. За последним разом остаемся вверху. Удерживаем положение. Раз. Стоим. Два. Три. Четыре. Рука в потолок. Удерживаем положение. Четыре. Три. Два. Один. Опускаем руку. Опускаемся сами. Складываем ноги перед собой. Опорную руку поднимаем. Вытягиваемся как можно больше вверх. И через верх наклон. Раз. Наклон. Два. Три. 4. Остались внизу и потянулись рукой. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Для следующего упражнения разворачиваемся лицом коврика. коврику, становимся на коленки. Разворачиваемся лицом коврика. коврику, ставим руки в упор перед собой, ноги на ширине тазобедренных суставов, Округленной спиной. Тянемся вверх, голова опущена, мышцы шеи расслабили. Затем вытягиваясь через вперед, делаем прогиб, живот втянули, голову слегка закидываем назад. Снова округленной спиной. Потянулись как можно больше вверх. И вытягиваясь через вперед, делаем прогиб. Живот голову назад втянули, голову вверх И снова округленной спиной. Потянулись как можно больше вверх. Собираем стопы и корени вместе. Опускаемся на пятки, прижимаемся к бедрам. И проезжаем по коврику подбородком, грудью, животом. Выталкиваем руки слегка вперед. И делая Прогиб под лопатками. Именно под лопатками. Назад. Голову слегка. Закидываем хорошо. Опускаемся вниз. Руки в упор возле груди. Приподнимая ягодицы. Втягивая живот. обращаемся в обратном направлении. Округленная спина. Потянулись. Вверх. Снова опускаемся на пятки. Прижимаемся к бедрам И прогибаясь, проезжаем подбородком к грудью животом выталкиваем руки и снова именно под лопатками не в пояснице а под лопатками делаем прогиб снова опускаемся вниз руки в упор возле груди приподнимая ягодицы отталкиваясь руками возвращаемся в обратном направлении и поднимаясь на колени округленной спиной тянемся Вверх. Хорошо, снова опускаемся, прижимаемся к бедрам и именно прогибаясь, проезжаем подбородком грудью, животом и остаемся лежать на полу. Руки в сторону, голова лицом опущена вниз, глаза закрыты. В этом положении делаем глубокий, глубокий вдох, набираем полные легкие, раскрываем их до конца, должно быть ощущение, что спина до поясницы набирается воздухом. Затем на выдох. Вытягиваемся головой как можно больше вперед, удлиняя позвоночник. Затем снова делая глубокий вдох. Также вытягиваясь, начинаем поднимать голову, шею, плечи. Отрываем грудь, выровняли руки до конца. Набрали полную-полную грудную клетку воздуха. И на выдох, закрыв глаза, прогибаясь в поясницу, укладываем позвонок за позвонком И постепенно, полностью... Расслабились. Снова просто лежа делаем глубокий, глубокий вдох. На выдох, не поднимаясь, вытягиваемся головой вдоль коврика, удлиняя позвоночник. Пытаемся немножечко стать выше ростом. Затем снова делаем глубокий вдох, также вытягиваемся. Начинаем поднимать голову, шею, плечи. Отрываем грудь. Мы руки до конца, набрали полную, полную грудную клетку воздуха. И на выдох закрываем глаза, прогибаясь, укладываем позвонок за позвонком и постепенно полностью расслабились. И еще раз делаем глубокий глубокий вдох, набираем полный легкие, спина становится все шире и шире. Затем на выдох вытягиваемся головой как можно больше вперед, удлиняя позвоночник. Затем снова делаем глубокий вдох, также вытягиваясь, начинаем поднимать голову, шею, плечи, отрываем грудь, выровняли руки до да, конца, брали полную-полную грудную клетку воздуха и на выдох, да, закрыв глаза, прогибаясь от поясницы плавно, змейкой, укладываем позвонок за позвонком, как будто бы ребер нет, мы только позвонки укладываем на пол и полностью Расслабились. Собираем носки вместе, пятки в стороны. Расслабили мышцы ягодиц и ног. На выдох. Напрягая только мышцы спины. Поднимаемся вверх. На вдох опускаемся на пол. Глаза обязательно закрыты. Прислушиваясь к себе, напрягаем только мышцы спины. Выдох. И опустились. Вдох. Глаза все время закрыты. Выдох. И опустились. Вдох. Снова выдох. Опустились. Вдох. И еще выдох. Вдох. За последним разом на выдох поднимаемся вверх. Удерживаем положение. Раз. Дышим. Два. Ноги спокойно лежат на полу. Три. Ягодите. Раз. Два, три. Четыре. Дышим. Четыре. держим Три. Еще два. Один. Раз. Раскрыли глаза. Положили стопу прямо. Делая глубокий вдох, вытягиваемся головой руками как можно больше вперед, как будто что-то хотим достать. Зацепили этот тяжелый предмет и с усилием подтягиваем его к себе, отталкиваем плечи, лопатки, локти назад, головой тянемся вперед. Снова делаем глубокий-глубокий вдох, потянулись головой руками и на выдох собрали лопатки вместе снова делаем глубокий вдох вытягиваемся головой руками вперед и на выдох напряженные руки отталкиваем назад и снова делаем глубокий-глубокий вдох и на выдох собрали лопатки удерживаем раз дышим два три, четыре еще держим четыре три два один опускаемся руки разводим по диагонали стороны ладони на полу хорошо поднимаем одну руку через диагональю вверх и опустились на пол снова подъем вверх и опустились на пол вытягиваемся вдох и опустились выдох вытягивая руки по диагонали вдох поднимаемся вверх выдох снова вдох и опустились выдох, раскрывая грудную клетку вдох. И опустились выдох и снова вдох. Опустились выдох и снова вдох. Опустились выдох. Хорошо, вытягиваясь, поднимаем две руки, две ноги вверх. Вдох. Разводим стороны выдох, возвращаем вперед и вдох. И опустились выдох, снова подъем вдох, разводим стороны выдох, вернули вперед и опустились выдох, снова подъем вдох, разводим стороны выдох, возвращаем вдох, опустились выдох и снова подъем вдох, разводим стороны выдох, вдох. Выдох. Хорошо. Запас одним разом на вдох. Поднимаемся вверх. Разводим стороны. Удерживаем. Раз. Головой тянемся вперед. Два. Держим три. Четыре и опускаемся на пол. Расслабились. Хорошо. В этом положении делаем глубокий-глубокий вдох. Набираем полный легкий. Спина становится все шире и шире. Затем на выдох. Вытягиваемся головой как можно больше. Вперед, удлиняя позвоночник. Затем снова делаем глубокий вдох. Вытягивая руки из плечевых суставов. Поднимаем их как можно больше головой. Тянемся вперед. На выдох. Расслабились. Снова вытягивая руки из плечевых суставов через стороны. Делаем глубокий, глубокий вдох. Поднимаемся вверх головой. Тянемся вперед. И на выдох. Расслабились. Снова делаем глубокий, глубокий вдох. Вытягивая руки через стороны, головой тянемся вперед. На выдох. Расслабились. И снова делаем глубокий, глубокий вдох. Поднимаемся вверх, удерживаем раз. Дышим два, держим три, четыре. Головой тянемся вперед. Четыре, три, два. И опустились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 Поднимаемся вместе с руками и ногами. Развернули плечи, собрали лопатки. Оттолкнули вниз-назад, головой тянемся вверх-вперед. И на выдох через рот расслабились. Снова делаем глубокий и глубокий вдох. Развернули плечи, собрали лопатки. Оттолкнули вниз-назад, головой, тянемся вверх-вперед. И на выдох расслабились. И снова делаем глубокий, глубокий вдох. Развернули плечи, собрали лопатки, оттолкнули их вниз назад головой, тянемся вперед, удерживаем раз. Дышим два, три, четыре, еще больше вытягиваемся. Четыре, три, два и опустили. Один. Хорошо. Собираем руки. В замок за спиной. Ноги вместе. Делаем один прогиб. Поднимаемся вверх. Опускаемся три раза. Бьем себя напряженными ногами по ягодицам. Подъем. И раз, два, три. Снова раз, два, три. Еще также. Раз, два, три. Снова. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Прогиб, снова раз, два, три, прогиб, раз, два, три, прогиб, раз, два, три, прогиб. еще раз, два, три, раз, два, три, прогиб, три, прогиб, раз, два, три. Драки. Опускаемся на пол. Голова на бок. Закрыли глаза. Расслабились. И лежим. Четыре. Лежим. Три. Расслабляемся. Глаза обязательно закрыты. Два. Один. Открываем голову прямо, ставим руки в упор возле груди, собираем ноги вместе, приподнимаем ягодицы и отталкиваясь рука, возвращаемся в обратном направлении. сели на пятки, руки вдоль корпуса, назад, голова на бок, расслабились стараемся полностью расслабить мышцы спины, разгрузить поясницу. Глаза обязательно закрыты. Хорошо. Разворачиваем голову прямо и медленно, медленно. Округленной спиной поднимаемся вверх. Постепенно выравниваем спину. И последний Поднимаем голову. Для следующего упражнения разворачиваемся спиной к коврику. Ноги на ширине тазобедренных суставов. Колени согнуты. Делая глубокий вдох, вытягиваемся головой вверх. На выдох, подкручивая копчик, округленной спиной, тянемся назад. Снова делаем глубокий-глубокий вдох. Потянулись головой до потолка. На выдох подворачивая копчик, округленной спиной назад. И снова делаем глубокий, глубокий вдох, вытягиваемся вверх. И на выдох округленной спиной назад. Хорошо. выравниваем спину руки перед собой делаем глубокий вдох головой стремимся до потолка и на выдох подворачивая копчик медленно округленной спиной опускаемся до основания лопаток на вдох сели спина прямая снова выдох подкручивая копчик опускаемся вниз и на вдох сели выровнялись, снова вниз, выдох, сели, выровнялись, вдох, и снова округленной спиной, выдох, и сели, выровнялись, вдох, добавляем ноги поочередно, выравниваем правую, сели, спина прямая, на выдох левую, снова сели, выровнялись, еще выдох, спина прямая, вдох, и снова выдох. Выровнялись вдох. Выравнивая две ноги, опускаемся вниз. И на вдох только пальцами, но коснулись пол. Еще выдох. И коснулись пальцами вдох. Выдох. Вдох. И еще выдох вдох за последним разом опускаемся вниз ноги собираем вместе руки за головой соединяем локоть колено выдох и в исходное положение вдох выдох вдох выдох вдох выдох вдох выдох вдох, вдох, вдох, вдох, вдох, вдох. Выдох, вдох. И в два раза быстрее. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Выравниваем ноги и все с другой медленно. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, вдох, вдох еще. Хорошо. Снова и быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Выравниваем ноги. Правая в потолок. Два раза прижимаем ногу к себе, поднимаемся к ней навстречу. Выдох, выдох, вдох, выдох, выдох, вдох, выдох, выдох, вдох, выдох, выдох, вдох. Еще выдох. И еще выдох, выдох, вдох, вдох. Два раза быстрее. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И снова медленно. Выдох, выдох, выдох вдох, вдох, вдох, вдох, вдох. Выдох, выдох, вдох. Выдох, выдох, вдох. Выдох, выдох, вдох. И снова быстро, Раз. Два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, хорошо, ноги в потолок, руки за головой и чередуем, опускаем ноги, поднимаем верхнюю часть корпуса, снова ноги, руки, еще ноги, руки, снова ноги, руки оставили вверху медленно опускаем ноги вниз в стороны к себе в потолок вниз в стороны к себе потолок снова вниз в стороны к себе в потолок вниз в стороны к себе в потолок опускаемся и еще один подход чередуем опускаем ноги Поднимаем руки. Снова ноги. Руки. Еще ноги. Руки. Снова ноги. Руки. За последним разом. Оставили вверху и в обратном направлении. К себе. В стороны. Назад. В потолок. К себе. В стороны. Назад. потолок. Снова к себе. В стороны. Назад потолок, к себе, в сторону, назад, в потолок, захватываем руками, ноги, приподнимаемся, хорошо выводим руки вперед, ноги опускаем в диагональ и удерживаем, раз, держим два, три, четыре, еще удерживаем, четыре, три, Два. Один. Поставили ноги на ширине плеч. Голову обуздали. Расслабились. В этом положении сделали глубокий-глубокий вдох. Набрали полную грудную клетку. Живот втянули. На выдох. Закрыв глаза. Прижали поясницу. И медленно отрываем ягодицы. Поясницу. Позвонок за позвонком. Образовали мост. Ставили таз вверху. Снова сделали глубокий-глубокий вдох. И на выдох. Приподнимая плечи, округляя спину, от лопаток укладываем позвонок за позвонком и полностью расслабились. Снова сделали глубокий-глубокий вдох, на выдох, закрыв глаза, прижимаем поясницу и медленно открываем ягодицы, поясницу позвонок за позвонком образовали мост оставили таз сверху и снова сделали глубокий глубокий вдох и на выдох приподнимая плечи округляя спину как бусинку за бусинкой укладываем позвонок за позвонком поясницу и последними опускаем ягодицы и еще раз сделали глубокий глубокий вдох на выдох Прижали поясницу и медленно отрываем копчиковый отдел позвонок за позвонком поясничный. Плавно поднимаем грудной, образовали мост, оставили таз сверху. Ноги собираем чуть ближе друг к другу, поднимаем правую, выравниваем. На выдох, вытягиваемся ногой как можно больше вперед, на вдох пятка в потолок. Снова вперед выдох. И пятка в потолок, вдох вытягивая ногу из тазобедренного сустава тянемся вперед, выдох Пятка в потолок, вдох и снова носком, выдох пятка, вдох Натянули носок, опускаем прямую спину и таз. На пол делаем вдох. И на выдох выталкиваем как можно выше. Снова внизу вдох. И ногой тянемся до потолка. Выдох. Еще два раза. Вдох. До потолка выдох. И снова вдох. И ногой до потолка выдох. Согнули ногу. Поставили на пол. Выравниваем левую. И снова тянемся как можно можно больше вперед выдох и пятка в потолок вдох. Снова носком тянемся выдох. пятка в потолок вдох. помним вытягивая ногу из таз бедренного сустава опускаем параллельно полу выдох пяткой в потолок вдох и снова выдох. Пяткой вдох натянули носок, опускаем таз на пол вдох и на выдох выталкиваем как можно выше снова вдох и ногой до потолка выдох еще вдох ногой до потолка выдох и снова вдох и выталкиваем таз вверх, ногу согнули поставили на пол таз еще вверху сделали глубокий-глубокий вдох через нос и на выдох приподнимая плечи, округляя спину укладываем позвонок за позвонком и полностью расслабились. Выравниваем ноги. Собираем вместе руки через стороны вверх. В этом положении делаем глубокий-глубокий вдох через нос. Набираем полную грудную клетку. Живот втянули. Прижали поясницу к коврику. И вытянулись головой руками в одну сторону. копчиком ногами в другую. На выдох. Расслабились. Снова делаем глубокий-глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку, живот втянули, прижали поясницу и потянулись как можно больше. Головой руками в одну сторону, копчиком ногами в другую. На выдох, расслабились. И еще раз делаем глубокий-глубокий вдох. Живот втянули, прижали поясницу, потянулись как можно больше в разные стороны. И на выдох поднимаем руки, голову, плечи лопатки позвонок за позвонком именно через верх потянулись руками вперед центром спины назад медленно округленной спиной подворачивая копчик укладываем позвонок за позвонком лопатки плечи голова и руки опускаем последними снова делаем глубокий глубокий вдох живот втянули прижали поясницу именно позвоночник вытянули в разные стороны на выдох поднимаем руки голову плечи лопатки позвонок за позвонком снова через вверх потянулись руками вперед центром спины назад и медленно округленной спиной опускаемся вниз полностью расслабились и еще раз сделали глубокий глубокий вдох живот втянули прижали поясницу вытянулись и на выдох поднимаем руки голову плечи лопатки и через вверх потянулись руками вперед центром спины назад собираем стопы вместе колени в стороны на выдох прокатываясь по позвонкам назад на вдох возвращаемся ноги на весу выдох и ноги на весу вдох снова выдох спина круглая круглая вдох Выпячиваем назад позвонки стараемся по ним прокатываться хорошо берем ближе к стопе на выдох разводим ноги в стороны на вдох собрали вместе еще выдох собрали вдох снова выдох собрали вдох, за последним разом на выдох оставили ноги и округленной спиной назад Вдох. и сели спина прямая, вдох снова, выдох и сели, выровнялись, вдох и снова, выдох вдох собрали стопы, колени выровняли руки по возможности, выравнивая ноги сидим, раз, сидим, два три, четыре еще четыре 3, 2, 1, опускаем ноги. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, что были со мной. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. И не забываем нажимать на колокольчик, чтобы первыми видеть новые видео. Всем пока!